Конкретно, то есть прыгали, скажем, в кипящую воду, но при этом он, дурачок уходил оттуда живым, а этот варился. Так вот, я считаю, что <coughs> это как раз и есть такой экзамен. То есть он, если он не соответствует, то он, значит, такой волшебник. Экзамен соответствия чему? В русских сказках нет фигур то есть, есть фигура отца, который избавляет своих, ну, то есть избавляет своих сыновей от отцовского от дома. Я бы так сказал, истина не стоит на месте. Вот про что? Истина Мы не же сейчас не про истину говорим. А ее как-то надо посмотреть, что это такое. Поэтому смена там, сына на отца, она даже необходима. И это начало, куда что мы пройдем в конце. А так у вас получается одно и то же? Зачем тогда меняться? Так бы отец и оставался. У меня не получается одно и то же. Я указал, что в этой схеме спрашивать о том, есть ли критерии подлинности отца бессмысленны, потому что отец уже подлинный. Нет, слушайте, тогда нет никакой насмены. Тогда там все Но подлинные и есть, вообще никакой. Именно д... потому, что есть подлинный, да. именно поэтому есть претендент. Но подлинные относительно значит? чего? Да, относительно Он себя. абсолютно подлинный. Это как... А если абсолютно подлинный, то да, опять движухи не получается. Ну, а это это Значит, дела, у нас как... есть... Да... Дочка родилась, там, познакомилась. Не нужна берила, тогда ну, нам никакая дочка. Если, ну у вас что, есть, уже, есть. если у вас есть уже законченная вещь, понимаете? Не нужна Не там больше нет. ничего. А вот если есть какое-то внутреннее противоречие, тогда у вас появляется да новая. Это просто другая схема. нужно начать думать. Противоречий там очень много, там нужно убрать неистинную мысль, то есть ее дискредитировать ты, ты, и ты, ты убрать куда? незаконных женихов. А откуда мы не, а, неистинная? Потому что э, античное мышление. Вот, э, ну, то есть Далёз где-то говорит, что э, Платон э, занимается политической утилизацией архаической мысли, которую мы знаем, вот когда-то разбирали э, Рансьера. Э, Антич... эстетическая бессознательная Нет, Софокла. Ну, да? То есть там как бы высказывание. Та жизненная ситуация, которая обрела речь, обрела описание, она оказывается абсолютно истинной. И отсюда стремление к знанию, стремление к проговариванию Софокла, Эдипа, и при этом драматизм. Потому что это знание может оказаться убийственным для знающего. Но он ничего с собой поделать не может, он стремится к этому знанию, потому что оно и есть, и есть реальность. И, и вот эта как бы античная форма абсолютного тождества слов и поступков и закона, оно и является таким вот драматическим разрезом, вокруг которого античная антология выстраивается. И как бы получается, что Платон пытается работать в той же парадигме. Но для этого придумывается вот эта еще дополнительная процедура. То есть он мужчина, потому что есть абсолютная мужественность. Он правитель, потому что есть правительственность. Но это то, что Делёс описывает как модель, которая, которая неадекватна для современной ситуации. Предлагает другую. Другая устроена примерно таким образом. Есть различные реальности, как бы наблюдаемые, различные концепты реальности и практики. Но они между собой каким-то образом скоординированы, но они скоординированы локально. Соответственно, между ними все время возникает напряжение. Даже как бы в течение одной жизни, там как, э, детская реальность не соответствует пубертатной реальности. И вот это вот э, напряжение заставляет э, двигаться вечное возвращение к перезапуску э, реальности. И тогда получается, что из разрыва возникают веером еще различные локальная реальности или даже антологии. Да? То есть вот Деллезовская антология, она вот выглядит как непрерывный перезапуск между двумя локальностями, которые выходят... из них, из их напряжения выходит еще серия различных, но эмпирически самодостаточных. Но они устроены по-разному. И вот как бы с этим надо что-то делать. А как бы Платоновская тогда будет э, претендовать на такую единственную истинную реальность. Ну, у него вообще получится где-то истинное вне какой-то реальности. Она всегда существует, а в реальности мы ее все время ищем, и поэтому вот у нас жизнь потворится. А там вообще какая-то сложность накручена личность. А вообще, мы перейдем к Укрецию э, Шимулякова или останемся Давайте в вашем симатике? Ну, кто-то э... читал вообще, если не читали кто-то в Укреции Симуляка. Я пришел, потому что про Укрецию. А, ну, про Укрецию. Про этот текст. Нет, нет я прочел, <смех> хотя вот так, может быть, прочесть мало, надо подумать, но так как бы недостаточно. Но я хотел пару слов сказать. Вот по предыдущей теме, поскольку здесь может быть какой-то переход будет то есть я немножко иначе все это понимаю вот был такой вопрос, один из присутствующих в прошлый раз задавал а зачем вообще нужно переворачивать до да, Платона вот мне кажется, что здесь вот, вот такая примерно парадигма что, значит, вот есть значит, ну грубо говоря, по Платону, ну, не важно, вот, я не буду э, в этой соответственно вот одна точка зрения заключается в том, что вот есть какой-то истинный мир, да, мы что-то видим, да, но это вот некое только, как бы, так сказать, или что-то такое связанное, но не, не истинное, да и вот задача в том, чтобы превзойти вот эту видимость и выйти вот на истину ну, которая вот в современном, на современном языке понятна, что истина это наука да? вот мы э, как бы говорим, что кажется вот обывателю то-то и то-то а на самом-то деле, да, вот так-то вот наука это знает вот теперь есть, есть иная точка зрения, что, э, ну вот, отстаиваемая фенологией, в частности, Меглапанте, что, в общем-то Неправильно говорить, что воспринимаем ли мы мир. Мир и есть то, что мы воспринимаем. То есть вот есть, вот есть мир, это вот как раз вот то, что мы видим, чем живем, воспринимаем. А наука вторична. То есть она вот из этого делает некие вторичные описания, которые сами по себе не действительны. Вот, ну, например, вот мне такой пример приходит в голову. Вот человек приходит к врачу, да. Ведь врач на чем основывается? Он основывается на какой-то статистике. Вот всем помогало, вот, э, там, я не знаю, кого да, вот давайте мы ему тоже прописываем. Это совершенно не факт, что ему тоже поможет, да? Вот это вот статистическая какая-то такая интерпретация, что вот эта истина, она в среднюю лерна, но там с какими-то небольшими колебаниями, это одна сторона дела. А другая сторона, что вот, вот истина, вот она как бы вот непосредственно... знание и то ну, well, мы <laughs> <we laughs> слишком далеко уйдем. Uh, в принципе, да. В, принципе, вот в рамках этого разговора я как бы их не, не, не различаю. Вот. Uh, поэтому вот переворачивание заключается в том, чтобы так вот увидеть, что все-таки первичен вот тот мир, в котором мы живем, это бытие в мире, да, Хайдеге, а наука, она на базе вот этих так сказать, первичных впечатлений, она строит какие-то свои модели, которые, uh, которые имеют некоторый смысл но только до тех пор, пока мы в них верим, да? вот как-то как говорят, да, по науке жизнь скучно там, то есть, на самом деле, в этом есть что-то такое, то есть, то мир, мир раздвоился, есть мир воспринимаемый, мир э, повседневной жизни, в котором живем, и есть какой-то научный мир, который претендует на то, что он глубже реальный и прочее, а на самом деле он все-таки построен вот из этих кусочков, он как бы в некотором смысле вторичен. Поэтому этот вторичный научный мир, он в некотором смысле не существует. Это есть просто описание некоторого реального мира, это описание в каком-то смысле полезно, но не, нельзя вот, нельзя его, так сказать, вот так вот в него верить до конца. Вот, ну, надо, надо, надо, надо, надо, надо понимать, что да, он вот, мне врач говорит, там, понимаю то-то и то-то, да? да, я попробовал, не, не подходит. Значит, я думаю, что не, не я ошибся, а мне просто не подходит этот рецепт. То есть, конечно инстанция является вот, вот некая некая в в саму суть существования, которая вот, само собой понятно. Да? Вот мне сам самой понятен. Я человека слушаю, я не думаю, а он на самом деле что-то другое говорит, я понимаю, хотя иногда ошибаюсь, но тем не менее, вот это понимание оно как базовое понимание. А все психологические модели, и так далее, они вторичны. Вот э, это, это я хотел комментарий первым сказать. Теперь, здесь, поскольку я в прошлый раз практически все время молчал, я позволю <с себе по второму сказать. Ну, знаете, я да, как бы, ну. Может быть, недостаточно готов, но мне к я хотел выразить. Вот, в принципе, мне показалось, что это такой пересказ Лукреции. Лукреция, я не знаю, мне он показался очень интересным, и я во многом с этим согласен. Я согласен вот с чем. Там есть, я даже в своем, в своем Фейсбуке эти цитаты значит, запечатлел в виде постов. Значит, что, в общем, там говорится примерно так, что надо лишить дух отрицания право говорить от имени философии. Я это понимаю так, что вот.. Истинное мышление, оно творческое, потому что вот критическое мышление, да, это, это мы критикуем всегда уже нечто данное. Вот мы прошли там, там Платон, да, и мы его начинаем критиковать. А вот все-таки вот, вот впервые произвести какую-то идею, вот это, это гораздо важнее, чем, чем все эти вот потуги там опровергнуть и так далее. То есть я не говорю, что они не нужны. А вот акценты так и оставлены, вот натурализм, как сказано вот в этой статье, он вот заключается в духе удовольствия утверждения, да, в духе сказать, принятия, да, а, не в духе, а не в духе отрицания, не в духе какого-то вот постоянной критики, да, что вот есть какая-то истина, да, вот то, что я вижу, это некая муть, так сказать, иллюзия и так далее. Вот. Но ну, я вот как бы в том коротком тексте, который там был помещен, я ничего другого не увидел. Единственное, что мне еще заинтересовало, это там вот две вещи. Во-первых, излагается. Теория атомов Эпикура, и она очень близко именно физики. Мы утверждает, что число атомов конечно, что они разные Исходя из соображений Блестящая идея, по-моему, интересная. Вот. Но еще интереснее другое. Там, там есть такое. Из него можно заключить, что под симуляком понимается нечто совсем другое. Вот, вы смотрите, вот есть, есть предмет, объект, да? А то, что я вижу, как оно построено, да? этот объект, ну там как обтекается воздухом, Ну сейчас мы бы сказали, что это электромагнитные волны, там световое излучение. Вот э, от этого объекта исходит некое излучение, да, которое падает в мою сетчатку. То есть я объект я не вижу, я вижу вот то, что у меня на сетчатке. Вот из этого я создаю этот объект. И вот под симулятором, там, по-моему, понимается вот сам вот этот сигнал световой, да, который до меня доходит. То есть это... это что там это... поверхности? Там есть понятие глубина? Ну да, поверхность. да, поверхности, да. Ну, э, да, поверхности, да, потому что... Это он визуально. Ну да, да, я, я, я речь только пока визуальным. Я Нет, я не собираюсь сейчас полностью пересмотреть. Я просто говорю, что вот создалось такое впечатление, что под симуляком можно понимать вот этот вот волновой пакет, который э, между объектом и субъектом, да, который вот мгновенно дан, потому что он как бы, он сосуществует с объектом, но не есть сам объект. Да? И вот как, вот как вот их различить? Об этом ничего не говорится, но вот сама такая вот постановка вопроса мне показалась интересной и которая требует все дальнейшего серьезного анализа, потому что там, например, жилья нескольких страниц... То есть надо понятийную систему разрабатывать, а не просто так вот какой-то построить, там какой-то психоаналитический какой-то пересказ этого текста. Ну вот все, я сказал все, что хотел. Спасибо. А будем на сравнение двух симуляторов Платона и Да, но сначала надо описать... Э, Симулятор э, Греции. Yeah. Ah. Мне кажется, что я, ну, как бы, а, у меня есть несколько непониманий в отношении этого, два непонимания в отношении текста, и мне бы хотелось, чтобы мы на них сказать, обратились. Ну, ну просто, не знаю, если кто-то понимает, то он увидит. А, вот смотрите, мы здесь имеем дело в этом тексте как бы а, с двумя делезами, ну, два делеза. А, ну вот Делес и Делес. вот есть русский делёс Маммадашвили, есть французский делес, делес и русский делес лучше французского этой делёс И, значит, русский делёс, как вы помните, о, об, этом, об этом феномене Менани говорил, что вот есть антифилософский, антифилософский элемент Ну да, над ним, вообще говоря, много смеялись в истории философии И в чем он состоит? Ну в том, что атомы берут и отклоняются ну, э, ну, они как-то отклоняются. А как отклоняются? Это вот, это не спрашивают, но они просто отклоняются. То есть это вот некоторое за пределами ума. Э, и вот если, это, если мы вносим такой элемент, вообще в, допускаем в рассуждение, в мышлении, то это получается у нас некоторая антифилософская, такая, ну, то есть а противоумственная, против, противосмысловая конструкция. Э, Делиос в этом тексте вроде бы последовательно берется объяснять, что такое клиномен. И он говорит, что вот есть значит, элементы, которые меньше восприятия, это я могу понять. И есть элементы, которые меньше мышления. А вот это понять нельзя. Угу. И значит, ну то есть что такое меньше мышления? Я никогда не, Подождите. А? Я никогда не видел, чтобы, чтобы мышление было какого-то размера. Ну и вообще вот как-то странно думать о мышлении, как о, о, о чем-то, к чему можно подойти с большей или меньшей. А, кроме того, значит, ну вот Лежа вводит некоторый элемент минимума мышления, минимума мыслимого. Вот так, а? так Не мышления самого, а минимум мыслимого. Вот там и то, что меньше воспринимаемого ну как бы это одна структура, ну, то есть это одна часть вот в этой большой структуре кленомерна и есть вторая часть, что ну, струк... важная и как бы, собственно ну, обозначающая того, что, что, что такое кленомеран это вот это самое меньше, меньше мысленного а, и вот если они есть, тогда да, тогда, тогда действительно у нас получается, что есть природа что значит природа противостоит этому самому теологизируемому конструкту Платона и Аристотеля, ну и вот всему этому. И у нас действительно, вот, значит, Лукреций, это первый ниши, ниша, ниша это второй ниши, а значит, все вместе мы боремся против вот, вот этого, против мифологизации. Но ну, то есть, тогда понятно, тогда понятен вывод, который делает Делез в конце этой статьи. А вот если, вообще говоря, как-то вот все-таки пытаться понять, собственно, что говорит Делез, то вот не сразу становится По крайней мере, я не понимаю, в чем, в чем, ну, что такое меньше мысльного. Это первое непонимание, а второе непонимание, которое, которое ну такое оно ну, скорее формальное, да, почему, собственно говорим о симуляции? Ну то, есть, э, ну то есть когда речь о батрияре и там э, мы будем говорить о симулякре в смысле батрияра тогда да тогда это имеет смысл а здесь то зачем нам оставлять это л, л, л, латинское слово это подобие э, и, и звучит лучше и понятнее и нет и нет никакого здесь нет никакого такого специфического специфической симулякровости симулякра э, ну, то есть, вот, э, то есть, Каждый раз, где Делез где пишет о, о симулякре, речь идет об ну, как, вот На русский язык, переведено это платоновское слово и, и, и лукрецевское слово, подобие. И да, это все уподобление, это все подобие, нет, нет там никаких ну, как бы никакого такого особой такой бодрияровской загадочности симулякра или там антологичности симулякра. Здесь нет. Здесь вот есть именно ну, попытка там, как в первом тексте, где о Платоне речь шла это вот попытка отличения, помните, да, копий от, от подобий, заканчивается ничем. И поэтому, и поэтому хорошо описанный софист не отличим от самого Сократа. В этом-то, собственно, и, явля... и состоит значит, недостаток общей конструкции Платона. А, но но ну, как бы вот в этом смысле копия не, не, не, не то же самое, что подобие, но поди отличим. И здесь также, то есть здесь вот когда Лукрексер говорит о подобиях, ну ладно, о симуляках, то вот здесь речь идет просто, ну как бы, о внутреннем, ну то есть о глубинном, о поверхностном. Но все равно это все подобие, здесь нет никакого такого, ну как бы. Вот, в общем, я задал два вопроса. Ну, мне кажется, что... Э Тут важно установить оппозицию. Да? Мы не пойдем из, из идеи и из структурного мышления. Мы, мы, но у нас классическое наследие две оппозиции. Да? Второе – природа. Природа тоже часто мыслится через некий сверхдетерминирующий закон, который устанавливает природные объекты в своем самотождестве. И вот для того, чтобы сразу снять вот эту традиционную, Традиционное делегирование природы э, право на сверхдетерминацию всего, но чтобы не было этого метафизического переворота, либо сознание, либо природа у нас будет главное. Он сразу вводит концепт природы как бесконечного дробления через Лукреция природный объект состоит из частей, части состоят из своих частей, каким образом они между собой связаны, это уже другой вопрос. И э, тогда э, в распадании частей мы доходим до э, атомов, а атомы это что? И вот тот интересный совершенно э, концепт феноменальности. Я в вот этот момент прочла через... Карен Барат и ее работу с современной физикой. То есть вот этот момент минимум мышления и минимум восприятия – это момент операции. Это не данность, это не вещь. Это операция, поэтому она выдается совместно с глазом, видением и способом измерения. То есть да, таким образом устанавливается некая минимальность мыслимого, а это, собственно, и есть та э, установленная восприятием и мышлением э, измерительная система, из которой может выстраиваться э, дальнейший объект. Ну, То есть. есть тогда у нас нет проблемы, тогда мы сразу убираем дуальность. Потому что вот вы, вы, вот... хотите, вы хотите сказать, что мышления никакого нет? любое мышление, ну, то есть, вот, ну, то есть, насколько я понял, да, что мышление это все равно восприятие. Ну, то есть, как бы вот физики вот физик, физик как понимают. Вот они значит, производят некоторое измерение или, или, или ну, как бы, некоторое вообще восприятие. Да, и вот таким образом у них получается объект. Ну или то, что, то, что вообще как бы, имеет статус физического, да, относится к природе. А поскольку, ну, и поэтому любое любое мыслимое это воспринимаем если так то да но тогда, так, тогда не нужно ну тогда удвоение просто, просто лишнее нет, ну, можно здесь какой то камера. Во-первых, я, я не смотрю на этот текст, и вообще не на какой текст, но в частности, и на этот, как на некоторое полное описание истины. Мне кажется, что здесь ряд интересных наблюдений. Там, а есть надо... Часть, часть, часть. Даже тексту. Нет. Текст, нет, я про тексты говорю. Да, текст. Что я увидел в этом тексте? Вот. Значит, что касается... Вот, мне показалось очень интересные мысли, вот, о том, что природа это не нечто целое, а сумма. Да, вот это наблюдение, оно никак не комментируется дальше, но оно как бы вот действительно несколько неожиданно, потому что в свете, вот, в свете попытки все так сказать, свести к целому, к единству, да, вот некая, некая, некая принципиальная суммарность природы, некая ее принципиальная превосходящая сила, да, вот сколько бы мы ни мысли, она все равно нас превосходит. Вот мне вот это касается вашего вопроса относительно минимума. Вообще очень интересно, что здесь вводится квант не только физический атом, да, но и квант времени, что есть такие промежутки времени, меньше, меньше которых нету. Да? То есть само время носит квантовый характер. Да? Вот. Оно не, это никак не поясняется, просто постулируется, но само по себе интересно. Что касается минимума мышления, мне кажется, что здесь. Попытка такого параллелизма стоит. Все-таки мышление и восприятие это не совсем одно и то же. Я могу воспринимать физически, я могу воспринимать ум, да, вот какую-то мысль я воспринимаю. Но значит, это строится по аналогии. Вот как, как в физическом восприятии вот атом, да, как таковой невосприятие, он слишком мелкий. Так и в мышлении как бы, вот, ну, есть суждение, да? а есть так, так, такой фрагмент мышления, который не уловить как таковой. Как, как бы, я рассматриваю это как просто как некую, как некую так сказать, структуру мышления, которая не может быть... Я вот, как бы, считаю, что, что я любую мысль могу отфиксировать, я подумал это, а на самом деле... Вот, Любая мысль, она как бы как, как некая стадия разворачивается, и вот отдельные фазы, они как таковые не воспринимаются. А воспринимается только уже как бы ну, в некотором смысле завершенная мысль. Да? А сам, но тем не менее само мышление оно состоит из стадии, вот, так же как восприятие. Да? Вот меня все спрашивают, как вот это ошеломление какое-то. Ошеломление, да, я вот смотрю, не вижу, не понимаю, что это такое. И вдруг постепенно, постепенно у меня... А, нет, этот стул. Да? Вот, вот как бы вот эта вот основная стадия, она не, не может быть сама по себе рассмотрена. Она входит в вот структуру. Вот, и я не увидел, что здесь какая-то какая есть там разработанная концепция, а увидел вот систему некоторых положений, очень интересных самих по себе, но которые дальше как-то не особенно обсуждаются. Они просто вот выдвигаются такой утверждающей силой, да? что вот утверждение важнее отрицания. Согласен, да? Но, но вот как это дальше развивать, применительно к каким-то конкретным вещам? можно, конечно, можно сравнить, вот, что там в литературе важнее, произведение или критика этого произведения. Но ну, в каком-то смысле произведение важнее, потому что не будет произведения, ничего буду критиковать. Ну, вот одним словом, у меня создалось впечатление, что, что не надо это воспринимать как какую-то такую развернутую истину, а это система наблюдений, в основном он пересказывает Лукреция, и вот те мысли, которые он пересказывает, а мне показались интересным, я перечисляю. Это вот, прежде всего, вот, что природа не целая сумма. Вот мне кажется, вот это вот интересное наблюдение, оно дальше не развивается, но, но над ним стоит подумать. Но это, наверное, требует какого-то большего размехтывания, но... почему не -то развивается, То есть, собственно, этому вся, вся, вся статья и посвящена. Что... Ну а что там, в чем развитие состоит? Отличие... Ну, почему оно не целая сумма? Потому что вот, значит, вот это И, которое скрепляет всю mm -hmm. природу, да, оно образуется не, не благодаря всеобщему порядку, а благодаря вот как раз вот этому самому элементу, которые задаются ну, да, а, ну, ну, ну, до мышления или вне ну, мышления. Да, да, да, да. А поскольку оно задается вне мышления, поскольку оно не может быть сложено в целое, и поэтому, ну, нет, в этом смысле, ну, как бы здесь конструкция, в общем, в э, в общем, не, не, не такая уж сложная. И э, этот тезис, он просто воспроизводится на, на, на разные лады о том, что не, не, не целая сумма. Более того, те, которые говорят, что целое, вот, значит, они, они значит, теологизируют значит, все на свете, Okay. А, да. а вот тут да, давайте, во-первых, немножко процедуру отработать. Потому что кто еще хочет <с говорить, поднимайте руки. Потому что сейчас мы вот втроем как узурпируем и все. Одно замечание, на счет целого. Ладно. Оно и то, и это. Просто мы как целое его не видим. Вот и все. Не осознаем, точнее. Мне показалось, что здесь. Очень существенная перестановка аксиоматики мышления. Потому что мы привыкли природу воспринимать как малоразличимое целое, либо один вариант целого, либо природа, которая поставляет нам самотождественные объекты природные. Дерево – это дерево. А здесь природа оказывается таким процессом, который все время различает все время перечисляет и, и, и дальше и причем делает это не только на уровне макрообъектов но и микрообъектов то есть существует такая ну, как бы поточная, поточная самовоспроизводство природы и, и то же самое происходит с мышлением а, да, значит, за атомом ведь еще есть кленоман, он определяет не как отклонение атома как э, объекта, а как неопределенность э, самой, как бы, э, самого э, выделения понятия атома. Да, то есть за атомом остается та неопределенность, которую мы и, собственно, не должны, должны признать как аксиому. И тогда оказывается, что нам важна не... Критическая позиция, потому что критикуем мы, когда что-то дано. А когда у нас все плывет, нам нужно конструировать. И тогда природа оказывается вот таким потоком, из которого надо конструировать. Вопрос, как конструировать? Если мы не знаем, как определяется объектность. И конструируем мы через минимальное развлечение. Причем каждое минимальное из... развлечение, мне понравилось тут боровское, да? вот как установишь прибор, да? такой реальности получишь. И какие формы там, не знаю, сенсорного воспитания у нас есть, восприятие цветов и так далее, то мы и получаем. Ну, мы например, тебя ультразвук не воспринимаем. И вот это и есть то, та феноменальность, который, с которой мы можем работать, но она не является как бы тенью вещей. И почему? Потому что у природы есть свое право на. То есть у природы нет своей вещи. Да? Со соответственно, тень чего? Да? И получается, что наша способность измерять и мыслить, и э, некая, такая агентность природы на уровне э, микроопераций, -э, они вместе поставляют нам вот этот эмпирический, ну, материально-дискурсивный мир. То есть мы изба радикально избавляемся от метафизической дуальности природы культуры путем раздробления самой процедуры описания и восприятия и природы на эти как они называются минимальные минимумы. И, но это как бы не весь процесс. Да? Вот, мы стерли различия между... То есть стерли традиционные операции схватывания природы и установили вот какой-то такой странный микроинтерфейс. Но это все равно нам ничего не даст, по мнению Делеза. Нам нужны еще какие-то операции. Вот здесь есть отсылка к Юму что для того, чтобы сформировать реальность, нам еще нужны, там, нужно установить координацию. Да? И мы эту координацию устанавливаем способом набрасывания образа. Откуда берутся образы? Они берутся из теологического опыта, из бредового опыта и из эротического опыта. Я не очень понимаю, как они различаются, но Далёс примерно говорит, что теологический – это такая крайняя абстракция, которая не, себя не недооформляет. Такое понятие «бог рассыпался в природе или там в небесах», и эта абстракция за счет. Своей невещественности, она начинает она, как бы подобна той структуре минимальных, минимальных различий. Только это некое такое облако, которое за счет абстракции держит вторую, вторую позицию. Но это нам тоже ничего не дает, в лучшем случае снимает тревогу. Потому что для Делеза, вот это изначальная неопределенность реальности она и составляет главную проблему как бы, тревожности она нас заставляет конструировать мир описывать и так далее то есть тревога и беспокойство это то чем мы наделены ну, как бы метафизически в метафизике делеза есть тревога есть тотальная неопределенность и есть множество операций набрасывания, измерения, и, и при этом как бы вот со, всякими, со всеми этими теологическими, бредовыми и эротическими. Эротическая это в основном коммуникация, когда я могу различить антропоморфность другое лицо. И хотя это другое лицо не является для меня достаточной формой, окончательной формой мира, но это все-таки связь. И тогда вот начинается аналитика разных связей. Ну а э, если у кого-то есть книжка, можно э, еще до, досмотреть. У меня нет книжки, но... Я не, не очень успела много прочесть, но мне кажется, что, ну, вроде как, э, ну, мне все время приходит такой пример, ну, с бутылкой клейна. Если мы возьмем, ну, бутылку клейна, и это, и это не то, что есть, ну, память, как наука, ну, типа как. Да, вы говорите, что типа он описывает то, что дано, нет, ну, грубо говоря, бутылки клея нет. Ну, она не представлена нам, мы не можем ее потрогать или что-то еще, то есть это чистое ну, как бы мышление, и, и при этом это не отрицает ее присутствие, ну, в мире, и в этом смысле, а, мне кажется, ну, а, типа, как Адам, да, ему там, типа, Адам, называй, животных в этом саду, он говорит, ну, жираф. И жираф, ну, он сказал, но это еще жираф плюс, жираф плюс, как бы. И, ну, в плане, у меня такой комментарий, может быть, ну, типа, я не читала, но вот это это место, где симулятор, ну, как бы, я хочу эмоципировать <laughs> само слово, ну, что это, ну, неплохо, то есть это не то, от чего мы можем избавляться это то что что просто есть ну как как ну, бутылка крепин это ну, не симулятор ну как бы есть или там так, я не знаю симулятор так... что для пленей, для нет в ну, плане можно это так сказать но это есть ну, в смысле да это надо. формула ну, в плане это ну, как бы это и материя в том числе. А вы дайте свое определение симуляка, пошел. У меня нет определения симулякра, но а, я бы хотела а, сейчас, за что я выступаю, за то, что симулякар это материя в том числе. Материя суши. Потому что она есть. Ну, в плане я могу Ну, как там, допустим, окей в плане в мультике а про Симпсонов они из, из нее пьют пиво например ну в плане то есть это ну начинает как-то что -то для вас значит понятие есть Ох, пока я грабился не ну можно сказать что из симулятора как бы появляется как бы снова матильда то есть не сначала, не потом уже появляется после знака то есть как бы как некоторые четвертые не последняя нет, ну, для например, нас после сначала мы видим нет. знак, а потом возникает некоторая материя. Нет. Она не изначально как бы ну, как вы Вроде изначально. да. Ну как вы? Но потом она уже воспринимается как изначально, она изначально не воспринимается изначальной без этого прохождения. Ну, я думаю, что ей классно и так. Но у нее тогда нет формы, да? Если мы ее формируем через эти первичные минимальные восприятия вот и фантазма. У как бы, меня очень волнует вот этот плюс, как бы, что типа, называй. Это же, ну, как бы, вот этот плюс. Когда мы, ну, вот само, само в самом себе, э, типа, то, че, э, если я не посмотрю, значит, этого нет. Не уверен. Ну, ну, как бы, вот эта квантовая вся, как бы, штука, она, ну, интересная, но, типа, что за моей спиной сейчас нет мира. Ну, и тогда я, ну, Своему взгляду даю очень много, ну как бы ты много на себя взял, как бы мой взгляд. Ну, типа, немножко смущает меня вот это. У, у вас, по ну, уравниваете симулятор сам по себе, но по легенде симулятор идет уже после, то есть сначала появилось. А, ну, получается, у вас в голове воображение, ну, симулятор скажи, да, одно и то же. А по сути, сначала было воображение, потом, ну, как я думаю, потом появился знак, а после знака уже появился знак о знак появился там симулятор порождающий сам себя но воображение это самое самое абстрактное из абстрактной стадии ну и или ноля. Но ну, ну, если нет, понимаете, если вот, э, исходить вот из того намека, который там, ну, правда, может быть, не в общем виде, да, а дан в конкретной форме относительно низкого, да, что симулятор – это просто вот волновой пакет, да, который через, с помощью которого я достигаю предмета, да, тогда, тогда действительно симулятор не есть то, что он, то чем он оказывается. Да? Он представляет себя как объект, а на самом деле это волновой пакет. Да? Вот вот в этой случае. Но ну, а что значит на самом деле? Ведь он-то нас интересует именно с точки зрения, вот как бы он, он без объекта-то и не существует. Да? Да? Ну да, но его же да. не было до объекта. Но значит, тогда да, да, то, не, то есть, не было да, воображения. Это, да, это нечто сказать. Лена вот. не было воображения, это формула. А потом она приобрела, ну, типа, да, опять вот, же, бутылку. Вот, вот. вот, про метафору, например, мне ну, тоже интересно. Почему там типа бутылка? Вот, вот извините, вы, знаете, я, я на эту тему думал, и yeah. больше я могу сказать. Вот мне все время задают вопрос, а вот, <coughs> скажем, э, ну, электромагнитная волна вот, существовала, наверное, до того, как, как физики ее открыли, описали, и так далее. Понимаете, э, здесь, на, здесь надо различать. Есть, есть, что такое электромагнитная волна? Это описание чего-то, да? Вот то, то, что мы описываем, существовало, а сам способ описания, вот... Вот есть есть но. некоторая разница. Вот, вот, С бутылкой клейной и... все иначе, потому что ее не существует. Что не существует? Но да, ее я как бы был... нету. Ну, почему не нет? До до до, то есть волну мы описали, окей там, но вот э, эту штуку Откуда вы знаете, Боже, что нет? Она она она возможна ведь фактически, да? Фактически возможно да? Мы Но можем в плане сделать. изначально нечего было описывать, то есть это были цифры и ну как бы формула и по формуле был вас ну, как бы... другой ход обратный стало, как как бы, там есть. Нет, нет, ну на самом деле мы когда вот там сезон говорит, что надо миг с помощью там, треугольника кубы, шага. Это же все-таки миг, да? То есть, то есть бутылка клейна это тоже некое описание мира. Нет, нет, нет, нет. Ну, слушай, метафора. Ну, волна, это, метафор. это некий Я способ думаю, описания, который как бы. Ну, почему описания? Было, сначала было, тут ход такой, что сначала было описание а Нет, потом, нет, а, нет. Вот, вот дифференциальное уравнение. Что? Оно существует само по себе? Но оно, оно же описывает, да, вот. Оно описывает какой-то класс явлений, да? И ну, то же да, самое бутылка клея. Она описывает некий класс преобразований, который. Мне кажется, что это изобретение. После, после, хотите сказать, вы хотите сказать, вот, что, что есть вещи которые мы можем пощупать, увидеть, да, потрогать а есть вещи, которые хотя вот интеллектуально даны но которые вот, ну, нашего воображения не хватает а на, самом деле, а на самом деле все, что математика дает, вот, вот, вот интересно, да, вот математика, там абстрактная наука, там есть какие-то комплексные числа, которые сначала казались человеку какую какой-нибудь чушью собачьей, да, а вот мы вводим это в компьютер, компьютер вещь, вещь вполне материальная, да, но я не, не очень люблю, но тем не менее, да, и, и все подтверждается, да, все работает так, как будто бы действительно вот эта, вся математика есть. Она есть, но она есть в некотором другом смысле, не в том смысле, что можно руками. А она есть как, как мощный способ описания чего-то. И, вот, и вот, конечно, мы же все, все же мы, Я могу. Вот что, что происходит, человек сидит на стуле, а с другой стороны он разговаривает, а с третьей стороны он там или еще что-то такое. То есть, то есть происходит одновременно тысяча всяких вещей, и с помощью описания мы это фиксируем какой-то какой какой срез с реальности. Можно ли, можно ли говорить о реальности вне вот каких-то срезов? — Можно. Да. Ну, говорить-то можно, но что, что мы скажем, что мы способны сказать? — Нет, то что она есть. А говорить-то мы можем. Да, модератора. Да, замещением модератора. Да, такой Нет, нет, нет. сейчас обсуждалось, и вот модератор не отловил, что. Несколько понятий симуляторов были перемешаны. А Не у какой? нас коллективная модерация. Говорили все из разных мест и имели в виду ту первую, ту вторую статью. Нам бы вообще неплохо было бы еще учесть, что есть, вот, по крайней мере, руделеза два разных понятия. Это совершенно Лукрес и Платон. Это будут разные о да. вещах они разные симуляторы, Разные симулякры. Разные да, симулякры, да, вообще они просто о разных вещах говорят. Потом у нас есть на бодриар, который ближе к Платону и который разрабатывает этот... Для нашего времени мы тоже это можем путать. И вот, например, вопрос, если я его правильно понял, это же ну, это действительно парадокс, как вот материальная вещь, и в то же время мы говорим, что ну, как, ерунда какая-то, да. То есть, вот есть, допустим, оригинальная мебель, есть икея. И какая-то ерунда, симулятор, допустим, да, странная. Но в то же время она же вот есть, ну что же, она же такая же вот, ну Давайте ей дадим как бы право на существование. А все равно у нас для нас на нечто другое. Как на него, как это на этот вопрос ответить? Ну вот без феноменологии сложно. Ну, если мы говорим, что воспринимая, мы по-разному отмечаем разные представления, вещи, допустим, да, предмета, то фен феноменолог могут сказать, например, что Икеевский стул, который похож и который получился вслед за другим стулом, он для нас представление этого стула идет с определенным индексом. Да, вещь-то есть, но как бы для нас она уже включена, вплетена в комплексное представление. И она, ну, проще сказать, что она работает как знак. Когда мы смотрим на сидящуюся букву А да, и воспринимаем ее под букву А как материальный объект, ну, а, это же А, и сразу же как бы, меняется индекс, э, что ли, модифицируется представление, и то, что эта буква, она светится, что она э, красного цвета, например, что она красивого, блестящего пластика, это уже, э, это, это, это уже, это уже при, работает в другом э, регистре, что ли. Ну да, это сразу как книга, это просто страница, страница испачканная какими-то символами, да, но, но мы-то не читаем нечто другое. Да? ежик а да. да, я хочу вернуться к вашему вопросу. Да, сказать, что И мне очень грамма. интересно, что мы второе, второе читаем делеза. Большое вам спасибо. Вот, «Сам бы не набрался» называется. Вот. Ну и верну... Я хочу, чтобы мы сначала вернулись к делозу, да. То есть, конечно, очень интересно. У каждого своя интерпретация прочитанного текста, да и вообще своя интерпретация смысла жизни. Но ценность состоит в том, что, мне кажется, в том, чтобы интерпретировать конкретный текст. Да? И вот для того, чтобы предложить интерпретацию конкретного текста, я сочетаю небольшую цитату из этого текста, которая будет ответом на ваш вопрос. Первое, это под номером один. Атом ⁇ это то, что должно мыслиться и что может быть только мыслимым. Атом для мысли тоже, что чувственно воспринимаемый объект для чувств. Это объект который сущностно адресован мысли, объект, который дан мысли точно так же, как чувственно воспринимаемый объект, это объект данной ощущения. Атом это абсолютная реальность того, что мыслится, точно так же, как чувственно воспринимаемый объект это абсолютная реальность того, что ощущается. То, что атом чувственно не воспринимается и не может быть воспринят, то, что он, по самой сути сокрыт, это эффект его собственной природы, а не, не, не несовершенство нашей чувственности. Во-первых, метод Эпикура – это метод аналогии. Чувственно воспринимаемый объект наделен ощущаемыми частями, но существует некий минимум чувственно воспринимаемого, который предоставляет наименьшую часть объекта. Подобным же образом атом наделен лишь мыслимыми частями, но существует и некий минимум мысли – представляющий наименьшую часть атома. Неделимый атом формируется из мыслимых минимумов, тот же, как делимый объект составляется из чувственных минимумов. Во-вторых, метод эпикора – это метод прохождения или перехода. Руководствуясь аналогией, мы движемся от чувственного воспринимаемого к мыслимому, а от мыслимого к чувственного воспринимаемому через ряд переходов, по улатим, по мере того, как чувственное разлагается и компонуется, мы идем от поэтической аналогии к аналогии чувственной и обратно посредством серии шагов, понимаемых и осуществляемых через процесс исчерпывания. Собственно говоря, действительно, вот эта вот статья, которая была предложена нашему вниманию, она очень четко, конкретно, излагает видение делеза. Четко понятно, откуда берется симулятор. Мне действительно, вы знаете, вот несмотря на философский бэкграунд, да, и несмотря на то, что я когда-то там а, в студенчестве читала эпикура, ну как-то это вот все прошло, да, как-то незамеченным. Тоже непонятно было, что за свобода а а атомов эпикура, да? а здесь делез очень четко нам это прописывает. Итак, он ничего не говорит о том, что значит, не существует, то есть он не решает эту проблему, да, тождества мыслей, бытия, не тождество мыслей и бытия, он и говорит о том, что есть атом, как то, что мыслится, и объект, природа как то, что чувственно воспринимается. Он с этого начинает свое рассуждение. Абсолютно четко. Атом это объект мысли, э, стул это а, а, а, объект чувств. То есть и не особого противоречия не, что, не, нет между делзовским Платоном. То есть, другими словами, он мог бы нам сказать, как мы читали на предыдущем симулякр, он бы мог бы нам сказать в духе Платона, что вот Эйда стула состоит из атомов. А сам стул является чувственно воспринимаемым объектом. Далее он говорит нам следующее, а как же все-таки происходит вот эта вот возможность нашего восприятия, соотношения Эйда со стула, грубо говоря, с самим стулом. Вот чему посвящена хорошая, четко прописанная статья а, Дельеза. Итак, вот что он нам говорит? Что мы проходим часть шагов. И вот это вот понятие клиномена, которое он вводит, и дает нам возможность а, попытаться а, понять, как мы воспринимаем, как мы, а, откуда берётся, берутся симулякры, почему они воспроизводятся быстрее. Изменения в мире происходят, грубо говоря, быстрее, чем наше воображение. То есть он здесь это четко... Но ну, еще раз этот самый, Можно сказать, что когда он вводит это понятие, что клиномен или причина столкновения одного атома с другим, а атом, еще раз напомню, это только мысли мои. Мысли. А, кстати, по поводу того, что существует же исследование, что мысль длится ровно 3 секунды. Сейчас это, по-моему, неоспоримый такой факт, которым оперируют очень многие те, которые занимаются нейронауками. И таким образом наша задача проследить след за делезом, если мы хотим понять, как берутся эти симулякры, они берутся очень просто. Проследить, каким же образом происходит переход от чувственных объектов к мыслимым и наоборот. Вот здесь мы поймем природу симулякра и природу фантазмов. И для того, чтобы понять нашу тревожность, в данном случае вот эту тревожность, опять-таки напоминаю, что вот до этого мы читали очень хорошее из «Леотара», там, где анима, да, что тревожность, или она, собственно говоря, является основанием души. Душа – это ответ на то, что нас встревожило, грубо говоря. И если мы хотим проследить свет за делезом, как это происходит, мы можем это сделать, опираясь на текст. Или э, мы хотим, э, что мы хотим в данном случае понять? То есть, то есть, а что нужно опираться на текст? Это означает просто повторять его? да? Нет, смотрите, смотрите, смотрите, ну, нет, в, не в, вот вы высказали свою точку зрения, вы свою, да? Ну, У ну, делёза получается которого мы обсуждаем, своя точка зрения. То есть мы, мы, дело в том, что коллективное обсуждение дает возможность более внимательного прочтения текста. Вот что... Uh -huh. как, как мне кажется, является ценностью. Ну, вас, я, я, я бы хотел переспросить. Ну, то есть, вот эта хорошая цитата, которую вы почитали, да. э, она вроде бы объясняет, э, как она объясняет, что вот есть мыслимое э, и есть минимум мыслимого. Ми минимум мыслимого – это атом. А само, само, само мыслимое складывается из частей атома. Тут, значит, мой ум заходит за разум, и я, значит, понимаю, что я что-то недопонимаю. Потому что, значит, есть мыслимое, оно, значит, одно, и меньше него быть не может. Но вот есть части этого, того, что есть, и вот из них-то как раз это и складывается. Откуда взялись части атома? Ну, напомню, что. Ну, ну, как бы, я, если я, ну, вот, или, или тогда мы принимаем чтение Аллы. Алла говорит, это просто введено ну то есть вот именно так да то есть это вот ну как бы это Аксюма да? это аксиома, это, это, а, это, а, да? это так это Аксюма ну то есть ну как бы это, хорошо если это Аксюма тогда это совсем другой это совсем другой друг получается то есть у ну, у нас получается таким вот ну, таким пророком ну то есть вот он он из глубин бытия нам рассказывает о том ну как бы о сущности клинамена хочешь переспросить как и устроен нет не получится вот просто, просто есть и все просто запомни это не можешь запомнить запиши и вот значит а понять нет не пытайся это такое ну то есть если если мы так у Креция, прочитываем ну как бы и так я пока пока пока только так и складывается пока довез только это говорит действительно так что вот что такое значит меньше мыслимого? Э, ну значит Потому что, что, ну, то есть, вот, или как вы, вот, Вячеслав, говорили, что, значит, вот, это же движение. Движение это число. Ну, то есть, это же вот минимальное время, извините, минимальное время, да, две секунды. Ну, хорошо. Время это число движения. А, то есть, у нас есть минимальное число. Что это такое? Никто не знает, а не важно. Вот минимальное число. Ну, вот, э, пускай... Ну, будет. Нет, нет, кое-что кое -что мы знаем. Ну, там, например... Э там, ну, я не знаю, вот есть же квантовые <связать> теории, там, там, там полный конкретно утверждается, что такое квант, там, я не знаю. А почему у вас не ну, успокаивает? Квант – это вы... сложный физический объект. ну, да, да, да. ну это конструкция. Да, это да, это, это да. сложная физическая конструкция. Да, она, а она, это она, не, она имеет отношение, да, как, то есть это некоторая конструкция, которая имеет смысл в отношении так, такого-то рода экспериментов. Да, да, да. а, но квант не, не является указанием на минимум мышления. Вот просто не является, потому что, что это, гуляруя. потому что это вот такая конструкция, которая так то соотносится с восприятием, так то соотносится с экспериментом и так далее. То есть она не может ничего дополнительным образом продемонстрировать. имеете в виду? Ну mm -hmm. вот, вот как вот Квантовая физика. Квантовая физика. Не То есть атом не есть минимум мысли, минимум мысли по вообще не определяется. Это как бы ну, минимум только в том смысле. Минимум только в том смысле, что как, как, как, как, вот, как, как, как набор каких описаний в этом смысле. Ну, да, ну, нет. Ну, нет, ну, нет, ну, нет. Думаю, атомы это как раз и есть минимум мысли. Да. Это, я, это, я, нет, это, стоп, понимаю, это не минимум, это мысли. давайте вернемся к Давайте разберемся, что давайте, такое атом. Давай. Итак, атомы это мыслимые. Только то, что мыслится. Ну, давайте след за делезом. Атомы нет. обладают различными размерами и формами. Но атом не может обладать каким угодно размером поскольку тогда он достигал бы и превосходил чувственно воспринимаемый минимум. Это, как Не вы... может... Это 5, номер 5. Да, да, да. Есть... Не может он обладать и бесконечным числом форм, поскольку каждое различие в форме предполагает либо смешение минимумов атомов, либо умножение этих минимумов которая не может продолжаться до бесконечности, без того, чтобы атом опять же не стал чувственно воспринимаемым. Размеры и формы атомов не бесконечны по числу, однако существует бесконечность атомов одного и того же размера и формы. Другими словами, наше э, мышление, то да, есть что тут сказано, да, оно имеет, то есть оно ограничено в принципах и законах, я бы так сказала, переводя это на более современный язык. В связи с тем, что количество, в смысле размеры и формы атомов ограничены, следовательно, а ограничено и наши способности постижения. Правильно я читаю mm -hmm. данный отрезок? Другими словами... Наоборот, да, раз ограничены, да, да, то у нас постижения абсолютно да, вот, атом это то, что мы, Вы делаете из атома единое, целое, и что там еще? Нет. Нет. Нет. А он, атом это абсолютная реальность того, что мыслится. Это вот, это вот не это. А это как бы абсолютная реальность того, что высказан. Атом это то, что запускает вот это вот как бы речь. Атом это пустота, которую мы, мы пытаемся... Вот, это попытка высказать пустоту внутри текста. Это вот как бы вот что-то вот такое. вот. И в этом смысле совсем не надо пытаться понять тут, значит, а это мы сейчас чувственно воспринимаем, а это вот значит мы... Ну, в смысле того, что э, задача что тут высказать пустоту, как раз то, что объединяет, точнее высказать пустоту, да, не пустота, а высказать пустоту. То, что объединяет как раз нам, и как бы, сам атом, да, там и чувственный какой-то вот минимум чувственного объекта. И, не, минимум, и минимум мысли. То есть задача нам высказать как-то э, из этого секса, подчеркнуть вот эту вот способность. Мне кажется, вот. Ну, ну, мне кажется, мы хотим, хотим сказать обвиняюсь. больше, чем, чем сказано в тексте. В тексте, по-моему, да, все сказано, да, просто просто да, действительно. Не не Зачем он, он нужен, если он не говорит больше, чем он говорит? Это Нет, текст. Для того, чтобы сказать то, что он сказал. Хороший вопрос, черт возьми. Текстом мы нам предложено, да, Делезам нам предложено подумать в этом направлении, скажем так, да. Подумать <связь> о том каким образом, очень серьезно, я вообще поразилась в таком маленьком объеме, столько задач, грубо говоря, да, столько, столько нюансов, столько возможных интерпретаций, столько ну, есть, недосказанности, недоговоренности, нет, это очень хороший тип. Можно день. книжка «Логика смысла», Текст, цитаты, которые вы приводите, они носят декларативные характер. То есть это Интересно. не какой-то дедукция, Интересно. вывод, цепочное рассуждение, а это просто ну, утверждение. Он сделал это в виде тезиса. Нет, да нет, вот они, поэтому один, один два, три, четыре, пять. Нет, нет, нет, А именно, между то ними капы, то... дышишь. Там есть элементы рассуждения. Нет, нет, нет, нет. А размер этого, конечно, там А вот давайте, вот, давайте образ. Он нам, он нам, кстати, предлагает это сделать. Кто-нибудь может сейчас, с за Дельозом, в связи с заданными параметрами, описать, как сделан универсум? <свят> что нам предлагает? Нет, на самом деле, действительно, сделано в виде тезисов, вот, вот, тезис, декларированных первое, второе, третье, четвертое, пятое. Учитывая все вот эти вот декларации, тезисы, которые набросал нам Диос, давайте попытаемся сейчас представить, что же такое универсум согласно вот этим э -э -э предложениям, которые, э -э значит... Э -э Носят, как вы говорите, декларативный характер, да, описательный. Вот он написано. Итак, первое, что мы знаем, то, что нам сказано, это, что ограничена форма и размера атома. Ограничены чем? Ограничены. Нашим восприятием. нашей. Это минимум мысль. Да. Да? Нет, они ограничены не нашим восприятием. Они ограничены различием между восприятием и мышлением, да. Они, они, э, э, э, нет, они, они сами по себе изначально онтологически, если мы вспомним, ну, э, да, что, такое это, по философии. уже не эпикут, по-моему, это если, Нет, нет, случае, онтологические да? размеры и формы, и они не определены, не потому не что? что, почему? Потому что атом не может обладать каким угодно размером. Почему он не может обладать различными формами, а только каким-то определенным набором форм? Потому что иначе будет чувствительно воспринимать. <смех> ну, вот, вот у него есть такая форма, которая, то есть, вот можно представить себе такую столь сложную форму, что, и, и, как бы, что вот, она будет всегда сложно воспринимать. Нет, подождите, мы, еще, мы говорим о наших мыслительных операциях. Да. Хотите, давайте перейдем сразу на вопрос наших мыслительных операций. Наше мышление. Правильно? Оно имеет определенные, скажем так, виды или стру, стру, стру, скажем, структурировано фильтры. определенным образом. И не может. Это определенное количество и определенное, грубо говоря, оформление этих мыслей. И оно не может быть и другим. Почему? Хорошо. Да. Почему? Это, в мышлении вопрос. Почему? Есть понятие форма мышления. Форма мышления? Нет. Форма в мышлении. Оно присутствует там или нет? Я бы вслед за Аристотелем бы сказала, бы, что это только мысленная форма была. Когда мы Но улетели возле. от природы. Нет, а, а, чушь, а нет, мы, мы не приходим в да, атомах. Мы в атома. Атомы да. это мыслимые. Так у вас атомы являются основанием для этой самой мысли. А потом вы говорите, что там у него написано, что они вверх носят какую-то разную форму. Вот, кстати, тоже интересно было священню. Вот у нас есть либо самая элементарная частица, либо что-то посложнее. Можно понять, что вот если мы элементарно взяли, потом начинаем из нее конструировать, ну как таблица Менделеевина. Да, а? У нас есть либо одну, либо другую. нет, ну вот тут было прочитано, что я да. не что, от себя что, придумал. Много а вот, форм Вот я спрошу, откуда, у нее, откуда, откуда у нее взялось да? много форм. А у него они нет постоались. много форм... Они... Нет, нет, подожди, нет -нет, да, там много миссией, форм, а не они конструируются. Вот Понятно. Ja, кстати, есть... сейчас Можно wheat? я вот. отступить? Современная физика ⁇ это большая ложь, а мы угреться... Ну, начинай. Я серьезно. А я... Ложь по отношению к это ложь. Все ложь, ладно. Я понял, хорошо. А можно я продолжу? Вот есть конец этой таблицы Менделеева, где вот эти атомы, вот их все время открывают, но они существуют очень долго, потому что нестабильны. А у них есть такая идея, что вот, вот самый последний, нестабильный, который открыт и зафиксирован, а потом есть какой-то промежуток по атомному весу, и начинается снова остров, вот каких-то еще не открытых, но они точно есть, потому что вот так теоретически сокинули, и вот там вот вообще целый какой-то пласт еще неизведанного. Может на каких-то там сложных планетах с какой-то гравитацией или в черных дырах они есть. А. Так вот, может быть, также и этот Луклиц имеет в виду, что вот из, из, из элементарного там протона, электрона еще там состоит, поэтому у него и форма разная, и поэтому мы можем мыслить. Или, допустим, у нас есть другой подход. М мозги у людей разные. Mm -hmm. да, вот, у одного вот такая голова, у другого поменьше. И он даже и хотел бы, ты да ничего не придумает, или вообще понять даже не может. Тут вот поговорить я и не понимаю, допустим. И это я законно, потому что я просто понять не могу, у меня гладко устроен И как нам вот общаться, допустим, в связи с этим? Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас действительно есть такое вот наслоение да, восприятий. Значит, во-первых, вот вы правильно говорите, у вас четкое восприятие. Атом... Периодическая таблица Менделеева. Они обладают весом. Это не то, это не, не та призма, через которую мы э, воспринимаем текст, который нам предложен для чтения. Пальдовит. Здесь очень четко. Если атом, атом, далее неделимое, да? Если атом это то, что мыслится, следовательно, весом вот в этом понимании, в котором вы сейчас. То есть вы мне сейчас хотите сказать, я не понимаю, потому что у меня есть четкое марксистское восприятие того, что такое атом. И э, вы хотите мне теперь навязать, что я должен это как-то все убрать и э, прочитать, подру по -по помыслить по-другому. В данном случае, я не знаю, мы не обсуждаем ни Лукреция, я его, если вообще читала, не знаю. Я не читала Лукреция, скорее всего, какие-то отрывки, в самое... я не могу обсуждать Лукреция, я его не знаю. Я обсуждаю тот кусок, тот, тот, тот кусок текста, который предложен для чтения. Так вот, исходя из этого куска текста, который предложен для чтения, мы должны попытаться представить, как же устроен универсум, как предлагает нам Делес. Может быть, он в Греции по-своему прочитывает. Я не знаю. Мы же сейчас каждый из нас про по-своему прочитываем Делёза. Также у... и они имеют право. А, Универсал у нас откуда взялся. А потому что, как ни странно, все равно За, он начинается. Это статья. Нет, а статья. Стоп, да, да. статья. Это же мы к тезисам пришли, они где-то в середине. А статья начинается с чего? С той проблемы, которая, собственно говоря, решает всегда философия. соотношение единого и многого. Вот мы и пытаемся ну, понять, пробуемся. как существует вот у меня это многое. есть замечание. Вот когда вы первый раз как бы, читали и сделали комментарий, вот так к нему. Да. Смотрите, вы сказали, что... Атомы это интеллегибельные, и можно сказать, что я вас цитирую своими словами, и можно сказать, что из атомов состоят эйдосы. Но так это нету ли здесь опасности, что мы просчитываем Лухрец через Платона? И я не знаю, можем мы его так просчитывать или нет. Но по крайней мере, вот это прочтение оно здесь четко как бы себя обозначило и нам надо тогда поставить в вопроса можем мы его так считать или нет и, и, и если мы его можем считать то как к этому относятся взлез и вообще что он от этого оставляет ну, а да, давайте я проголосуем согласна, я согласна <связываем> что значит мое предложение прочитывать мыслимое атомы то есть как бы как Эйдоса в Платона, это скорее всего с моей стороны просто метафора для того чтобы связать два текста то есть вы сказали что есть а две, больших, две да. больших разницы между понятием симулякра которое было предложено в Платоны, симуляторы, у и тем, что, то, что он, он, я согласна, что он немножко по-другому все это прописывает, мне кажется, это намного серьезнее, чем в предыдущей статье, которую мы на прошлом занятии обсуждали. Здесь мне это очень нравится, потому что это очень четкая картина. Нам ее надо только сейчас представить, всем вместе. Нет, давайте Раз лучше вот, последовательно, потому что никто не согласится, что атомы это единица мыслимого. Как же? Э, в... Спасибо До свидания. Да, да. И, так, потому что если мы это признаем таким образом, то мы улетаем к Платону, потому что... Мы бы с радостью, У нас с по вещей не так, мы, так, обсуждаем, мы, мы, мы, мы сейчас обсуждаем, обсуждаем. Мы обсуждаем, конкретную, да. маленькую статью, очень насыщенную. Вы, вы, хотите, же, Алла, вы, вы боитесь, все. что мы сбежаем, а, а мы, мы, не смешаем, не мы не смешаем. Нет, я хочу сказать, что принцип отличия между Платоном и Ивугрецией заключается не в атомах. Да, атом это Эйдос. Да, я, ну, как бы, ничего страшного в этом отослении нету. Нет, а, нет Эйдасы состоят из атомов. Это было бы по-другому. Принципы, принципы, а, а, принцип отвлечения там, вот, лукреса и природы от этого теологи, теологизирующего бытия значит, целого и, и судьбы, а, как раз вот в этом самом коленомено. Да, вот давайте. И вот, вот, вот он является самой большой загадкой. Он, ну, как бы, он, мы его пытаемся обсуждать, как, как, как происходит ну, как бы, вот, вот введение этого клиномена. Потому что именно кленомен задает тот порядок, в котором есть и. Вот природа, она не направляет, она дистрибутирует. И эта дистрибуция задана через вот такую-то конъюнкцию, конъюнктуру, как, -как пишет Девер, да? в которой вот тебе достается не, не, не, не, не, не твоя не, роль, а это, это это, это. И вот это, это, это и это, оно задает, ну, как бы не, никто такого всеобщего не, не, никто порядка, не, никто не, никто не, просто порядком, порядком суммирования. Клиномен – это столкновение причинных серий, да? Есть такое определение. Клиномен – это столкновение атомов. Вот есть такое определение. А... Причем уже... направления заданы уже с ним. Нет, подожди, на нет такого нет. определения, Есть еще... такое же... Сейчас? да? Нет. Сейчас мы, кстати, <с <с <с можно я пока вставлю, пока мы.. Можно два вопроса. Во-первых, мы идем от натур философии, мы не можем уйти сразу в чистое сознание. И, соответственно, атом у нас не может быть атрибутирован только стороне сознания. Как да? это? У он... И во-вторых, клиномен, во клиномен не работает с атомом как и конкретной единицей. Он как раз показывает невозможность а натурального установления атома. То есть невозможность вот этой вот ну, природной сверхдетерминации. Я могу упростить Велеза и примерно сутата. нарисовать такую картину. Давайте, Нет, давайте лучше вот, проверим атомы, вот эти две вещи. Атомы Я, считаю, да? Я сейчас да? картиночку, а потом атомы, формируя эйдасы, грубо говоря, да, мыслимая, сталкиваясь между собой, они до определенного момента могут это делать, и когда они слишком набирают большой, они становятся чувственно воспринимаемыми объектами. Это очень большое упрощение, но оно может сработать. Да? Они становятся чувственно воспринимаемыми объектами, и тогда мы, чувственно воспринимаемые объекты, вот мы и проходим от чувственно воспринимаемых объектов к атомам, к атомам и от атомов к чувству чувственно воспринимаемым объектом, это проходит, это второе, что мы... А вот э, э, э, многообразие, которое э, в, на, в, в мире эдасов пусть, ладно, раз уже... Э, оно б, б, само по себе воспроизводится, потому что разные направления атомов, которые заданы, и при их столкновении происходит как бы отклонение и новое, но, но, новая организация новых атомов и новых смыслов, да? по, по, То есть атомы, ну, можно так сказать, пусть это будет тоже такое упрощение, пусть они формируют вот эти вот смыслы, да? И вот эти вот, значит, то, что мы формируется там, мы можем воспринимать... Все-таки или, как бы Гегель сказал, или логически, то есть через, через чувственно-исторически логически, через чувственный, через чувственный мир. То есть, что мы выберем? Все, я примерно обрисовала картину, никто не хочет делать. Я взяла на себя смелость упростить и нарисовать картину. А что вы хотели? А зачитать? Мне кажется, что картина похожа на ту, которая сложилась у меня. А, значит, я хотел зачитать цитату, в которая демонстрирует, что да, речь идет не о сериях, а об атомах. А атомы сталкиваются, но не потому, что различаются по весам, а из-за клинамина момент причина столкновений. Он соотносит один, а соотносит один атом с другим. Но все-таки сейчас секундочку. Все-таки атомы различаются по весам, да? Такой что Нет, просто это распавелось. Нет, нет. Мне кажется, что мы слишком много пытаемся в этом тексте увидеть. Там то, что написано, там то. Мы пытаемся просто его сначала прочитать. Он довольно, он очевиден для прочтения. Более того, если не читал. То, то вряд ли догадаешься, потому что это довольно это сложная грамматика, снаружи там как бы здесь здесь сложные, сложные смыслы и вот так вот ну, ну, не знаю. Просто как бы так вот сфантазировать такой человек. Это не только что... маленький шар поэтому мы вообще пытаемся по одному следу все раскрутить. Да, да, да, да. Ну и, ну, а, значит, ну, и в этом смысле бизнес интересен в этом. В, в этом те, он он как-то, он начинает с лукреца, и вот лукрец у него так, такое вот ну, как бы новое... новое Новое свежее дыхание философии, да? Но это новое свежее дыхание философии после случившихся Платона, Аристотеля и так далее. Ну а вы помните, да, все-таки Лугрец это же уже латинин, который, который вообще, которому положено быть тупым вообще по сравнению с Высокой Грецией. И вот здесь, значит, нет, здесь нет, вот берет, говорит, нет, вот здесь такое, здесь такое начало, которое продолжается очень долго и со времен Лукреции ничего идут вплоть до ниши ничего нового не сказано о натурализме а, и, и, и работу которую про, производит Бекон, Ницше, это все та же работа которую производит есть, Лукреция. А, да, это хороший текст, в этом смысле он, ну, как бы он, он демонстративен, но вот как он устроен, действительно непонятно. ну то есть Вот, вот этот вот клиномен вот он, против, он противосмысленный. И если мы говорим, что он противосмысленный, вот, ну, нам просто ну, нужно ввести такую, такой, такой порядок в мышление, что вот в mm -hmm. мышлении есть некоторые минимум. Не знаю, что это такое, но он есть. И вот, вот и есть то, что меньше минимума или больше максимума. Ну как бы вот, вот, вот так, например, mm -hmm. да. а и более того, скорее всего, эти две вещи совпадают. Меньше минимум, больше максимума, такой Николай Кузанский. Вот. И, и, значит, и вот тогда у нас, ну, как бы тогда вторая картинка будет складываться, тогда у нас получится природа, в которой вот это вот да. И оно имеет не логическое выражение, а вот такое mm -hmm. транслогическое, mm -hmm. да, то есть вот оно за, предел, за пределами осмысления, вот, вот сочинение атомов оно происходит благодаря клиномену. И тогда да, тогда у нас нет судьбы. Ну, у нас нет судьбы, у нас нет закона, вот этого большого закона. Нет. Подождите, Давайте что, такое что такое судьба? Еще раз. Что такое судьба? Это некоторый лекс. Ну, как бы такой всеобщий закон. Вот тебе положено быть быком, а тебе зевс. Uh -huh. uh -huh. а, а природа, она другая, говорит, значит, белеса, она дистрибутивная. Uh -huh. То есть она сочленяет. И нет такого вот всеобщего закона. Есть некоторая э, сос, составленность. Эта составленность обозначается, ну правда, переводчик приводит тоже через закон. Но там в скобках он правда указывает латинский термин, ну как бы порядок. Да вот есть некоторый порядок. И этот порядок задается через вот этот ну, как бы, не через всеобщую связность, а через, через развязность, через пустоту, через значит, клиномен и через атом. Вот, вот, три, вот три вещи, которые первые две непонятны, а, а атом хоть что-нибудь... Это и есть элемент, элемент мышления. Вот из, эти, из этих трех элементов ну, вот складывается вот эта дистрибутивность природы, и она, э, это, это, вот эта сложенность природного, это уже что-то, что отличается что совершенно отлично. И от Платона с его Эйдосами, и от Аристотеля с его космосом. И значит от неоплатоников с их МНС. Вот, ну как, в этом смысле это, это красивая история. Красивая история. Она, правда, плохо, ну вот, вот да, два, два, два плохо понятных элемента. Ну, там клиноменом и пустота. Ну давайте вот попробуем. Всего их мало этих пунктов. Давайте их тогда просто mm, один прочтем и прокомментируем просто давайте, давайте, давайте раз он э, такой труд. Да. четвертый? Четвертый? Четвертый. Нет, прежде чем, прежде чем к четвертому, к четвертому я все-таки предлагаю... Вот первый мы прочитали, поняли, что это элемент атом, пусть это будет так, элемент мышления. Да, да. Но, но, но, но обладающий весом. Подождите, дальше. Да, да, да. Дальше, давайте разберемся. Действительно, если мы разберемся с атомами и как происходит разнообразие здесь, нам будет легче понять, как получается эта дистрибутивность или и-и-и-и природы. Да, да, да. Правильно, поэтому нам есть смысл потерять время и разобраться с этими небольшими тезисами Дириоза. Тем более, что они небольшие, второй совсем маленький. Сумма атомов бесконечна именно потому, что атомы суть элементы, которые не образуют единого целого. Но их сумма... Не была бы бесконечной, если бы пустота тоже не была бы бесконечной. Пустота и полнота переплетаются и распределяются таким образом, что сумма пустоты и атомов, в свою очередь, сама является бесконечной. Эта третья бесконечность выражает фундаментальную корреляцию между атомами и пустотой. Вверх и низ в пустоте – Результат корреляции между самой пустотой и атомами. Вес атомов. Движение сверху вниз. То есть что подразумевается под весом? У него тут четко стоит э, в скобочках. Это движение атомов сверху вниз. Результат корреляции атомов и пустоты. Вот в этом маленьком фрагментике как бы все понятно, картиночка вырисовывается, да, ну пусть это можно даже представить эти кружочки, которые там в пустоте падают вниз, да, то есть на... Ну, или матрица, в фильме матрица, когда вот эта вставка, когда вот на, это, на экране, да, помните вот эти вот, э, э, эти самые ряды, а, да, вот, да, да, да. Вот, это хорошая, да. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, в вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Матрицу вспомнил, пока еще не, не, не поняли, как, как получается И. Третий пункт. Падая, атомы сталкиваются, но не потому, что различаются по весам, а из-за клиномена. То есть они сталкиваются не потому, что они падают сверху вниз, а из-за клиномена. Клиномен – причина столкновений. Он соотносит один атом с другим. То есть вопрос не в том, что клиномен ⁇ нечто такое случайное. Клиномен ⁇ это то, что дает возможность связывания одного атома с другим. Ну, на современном есть, языке это притяжение и отталкивание. Нет, подождите, прежде чем притяжение. Давайте, подождите. Отношения, отношения да, давайте прочитаем третью. Их немного. Давайте третью прочитаем. Итак, клиномен... Да, он соотносит один атом с другим клинами. Клиномен фундаментальным образом связан с эпикурейской теорией времени и является существенной частью всей системы. В пустоте атомы падают с одинаковой скоростью. Вес не делает атом ни быстрее, ни медленнее других атомов более или менее мешающих его падению. В пустоте скорость атома совпадает с его движением в уникальном направлении, вот появляется уникальное направление, в минимум непрерывного времени. Этот минимум выражает наименьший возможный интервал, в течение которого атом движется в данном направлении до того, как сможет принять иное направление в результате столкновения с другим атомом. Вот это вот коренное, а да? нет, То есть есть минимум, наименьший возможный интервал, по которому атом движется в одном направлении до столкновения, да? Который меньше минимум? Матери. Значит, есть некий минимум времени, так же, как есть минимум материи и минимум атома. Согласно природе атома, этот минимум непрерывного времени отсылает к постижению мыслью, то есть, вот этот минимум времени, этот минимум постижения мысли, да? Он выражает самую быструю и наикратчайшую мысль. А там движется быстро. Так, сейчас кто-нибудь подхватит. Сейчас. Перезвоню. Так, а, значит... Этот Он выражает самую быструю или, или наикратчайшую мысль. Ну, помните, у нас э, в философии есть очень чат четкое понимание простоты и быстроты мышления, да? Э, значит, ну, то есть, что является э, критерием правильности. Атом движется быстро и как бы... Простота, как простота и скорость? Простота и быстрота? Мне 20 лет, с иллюзией никаких, кулак мой тверд, а по мысли. и быстрый. В этом смысле? Я, я не знаю, подождите, дайте дочитаю. Я это у меня откуда-то выскочила, не знаю пока, подождите. Так, значит, он выражает самую быструю или наикратчайшую мысль. Атом движется быстро, нет, это у меня из канта было, быстро, как и мысль. Но в результате мы должны мыслить подлинное направление каждого атома, как некий синтез дающий движению атома его начальное направление, без которого не было бы столкновения такой синтез обязательно совершается за время меньшее, чем минимум непрерывного времени. это и есть клиномен время меньшее, чем, ми... чем... Время... Чем... Чем... чем время непрерывного времени. подождите, подождите, это очень времени. просто, это очень просто. Итак, падает кружочек, пока он не столкнулся с другим кружочком. Вот это вот минимум времени. Календарь, который мы можем мыслить, он врывается в этот. И у нас получается, что клиномен, который делает какое-то соединение или просто-напросто изменяет движение атома, потому что дальше мы увидим, что не все атомы стукуются, да, тут форма потом пойдет. Итак, пока значит, мы с вами четко представляем вслед за, за делезом, эпикуром, который вот это вот без вот этого коротенького а, третьего пункта, я Эпикура не воспринимала так глубоко, как мне показал, что нужно делать это делез. Да. Нет, ну, нет, нет, нет говорить сейчас об этом бессмысленно, потому что тогда надо было бы сопоставить текст Эпикура и текст делеза. Мы нет, же сейчас нет. говорим ну, о том, что...